Здравствуй, доктор. У меня сегодня процедуры, извините, конечно. Нужно ну, сходить к доктору на процедуры. А потом дальше пообщаемся. Так, ладно, что тут у нас? Чи печенье, варенье, вообще, блин, елки-палки. Чего только тут а нету, Ребят, нам из Зимбабве, блять, люди завидуют, еще как. Слава богу, что мы им из Зимбабве не завидуем. Спасибо нашему дяде Вове и Саше. и вообще всем там. Спасибо что мы живем так все ровно.